Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будут хорошие такие, скажем, новости по монете Coin. В общем, что у нас тут получилось? Они залистились на Masternode Online. Получается, торгуются они уже на биржах CryptoBrights и Stock Exchange. Также мне меня появилась информация о том, что они подали заявку на листинг, получается, на CoinMarketCap. То есть, это будет вообще круто, когда они попадут на CoinMarketCap. Представьте, какое количество людей узнает о данном проекте. И, блин, тогда цена должна вообще, как говорится, тузымун пойти. <laughs> В общем, рой у нас хороший сейчас пока. Мастернода качает нормально. В принципе, ну, как бы и цена, конечно, тоже не маленькая на мастерноду. Но, тем не менее, можно так неплохо на ней сейчас подзаработать. Сейчас, как видите, курс немного монеты просел. И ждем вот сейчас у нас, поскольку торгуется, по 0.00038. И примерно такая же цена-то на покупку. В принципе, эта цена нормальная, адекватная. Так что, можно подождать, конечно, еще немножко, когда она скинет. Либо можно просто сразу закупить ее немного. Потому что, пацаны, по цене говорю, скоро должна она так неплохо подлететь. Думаю, ну, минимум в раза два это точно. Так что такие вот дела. Так, что еще хотел сказать. Будет у нас еще видосик, скажем так, не то что видосик и а стрим, будет у нас еще розыгрыш по данному проекту. Я сделаю там условия, придумаем, как это все сделать. В общем, должно получиться что-то у нас интересное. Так, а что еще хотел сказать. А, вот. Они решили залиститься на Crypto Dash. Если у них идет голосование, то есть тоже можно будет их поддержать. Сами понимаете, если входит в какой-то проект, то желательно в нем и участвовать не просто, что купил и сидишь, тыкаешь. Смотреть за развитием и ловить момент, когда можно торговать, когда можно входить, когда выходить. Так что такие дела. В принципе, голосов как бы уже немало получается. 4 300. Ну тут. Как сказать, надо еще неплохо так наголосовать. Но тем не менее, много людей уже проголосовало. Так, ну что, мужики, на этом у меня вроде как все. Ждите видос с конкурсом. Так что я еще от себя денег разыграю. Так что будет все красиво. Ну пока у меня на этом все. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.